Всем привет! Я нахожусь в студии татуировки First Тату. Рядом со мной мастер и директор этой студии Руслан Поляков. Привет! Привет! Расскажи о себе, кто-то тебя не знает, с чего ты начал, как давно ты в этом деле, как все начиналось? Всем привет! Меня зовут Руслан Поляков. Я руководитель тату-студии First. Студия наша работает здесь с 2010 года. Вот. Сам я начал этим заниматься довольно-таки давно. Когда решил сделать себе первую татуировку, ну в итоге поглядел, как люди работают, что делают, и решил попробовать сам. Вот, поработал недолго, потом поменял профессию, правда, ну и ну, тоже в художественном плане все это было. Вот, ну и в 2010 году как-то да, начал заняться и ну, решил вернее. Заняться этим более плотно, вот, отдавать этому больше времени. И в итоге перерастает в основную работу. Угу. А ты когда-нибудь заканчивал какое-нибудь художественное что-нибудь? С детства рисовал как Нет, я как любил рисовать в детстве. Угу. Да, рисовать, лепить, в общем, Все всякого у рода рукоделия. Угу. Вот, твор творчески сам себя, скорее всего, и развивал. Угу. А с самого начала своего пути ты работал в чьей-то студии или сам на себя работал? Как появилась вот статус студия фермерства вообще? Вот, ну, если не брать далекое, прошлое, то с самого начала работал в своей студии. Uh -huh. Один или с кем-то еще? Нет, работал или... у меня был напарник, uh -huh. вот, долгое время мы с ним работали, но потом волю судьбы разошлись и сейчас каждый работает сам по себе. Uh -huh. А, вот расскажи, в каком стиле ты работаешь, с чего ты, с какого стиля ты начинал, как пришел к тому, что сейчас делаешь? Ну, работаю в стилях, Ну, Стараюсь больше работать по изображениям людей, uh -huh. животных. То есть стараюсь больше работать в реализме и именно больше всего нравится портрет, ну, портретная стилистика. Вот. Ну, само собой, как сказать, каждому свой вкус не навяжешь, поэтому mm -hmm. работаю и в других стилях. Вот. Но стараюсь придерживать. А с какого стиля начинал? Начинал, ну, как всегда уж. С old school, надписи? Как всегда, old school, надписи, uh -huh. трайблы. Вот. Все, все, все, что понятно, разуму, с первого взгляда. Сколько лет ну, ты уже занимаешься этим? Ну, вот, получается, шестой год. Шестой. За 6 лет были какие-нибудь работы, которые трешовывали? Какую самую трешовую работу делал? Mm -hmm. На каком-то месте, может быть? Или какой-то mm -hmm. рисунок был? Да, если честно, много таких. Много? много? Ну, что-нибудь расскажи интересно. Конечно. Не фиг, вспомнишь? Я фиг знает, нет, не помню. Просто когда уже ну, работаешь давно, они все кажутся, ну, плюс-минус. Ну, ничего, тебя уже мало чего удивляет mm -hmm. со временем. Может быть, там работа первый год, второй. Ты обращаешь внимание, запоминаешь всякие такие казусные, казусные моменты своей работы, каких-то клиентов, которые тебе кажутся странными. Mm -hmm. Ну, когда по прошествию лет все тебе кажутся нормальными обычными людьми. то есть, и поэтому как-то в голову не приходишь, что-то такое. что естественно Татуировку на голове кому-нибудь? Да, конечно. Ну и на кистях, да, и, соответственно. Да, таких конечно. Таких вот на работе, на голове я как раз и запомнил, потому что девушка пришла за первой татуировкой. И на голове, да. Да, и первая у нее была именно на голове. Вот. В стиле стимпанка она у нее была. Вот такая, нема... ну не самая, конечно, большая, но и не маленькая. То есть не плюшевая там точка надписи или символ. Угу. Вот. А вот что ты не любишь в своих клиентах? Кого-то раздражает там излишне, кто-то разговаривает много, там кто-то хохочет, еще что-то. Вот есть, что у тебя раздражает в клиентах? Кому-то больно там излишне. Есть такое? Ну, не знаю, раздражают психопаты, которые. Которые из кушетки стараюсь выпрыгнуть, ну, а с остальными я стараюсь находить общий язык. Mm -hmm. То есть... А как, как ты вообще оцениваешь сам свою работы По 10 десятибальной шкале, скажем. В целом сложно, конечно, все сразу оценивать. Но ты можешь лучше? Бывает такое, что ты знаешь, что ты можешь лучше. Я как сказать, я не то что знаю, что я могу лучше, но я этого не делаю. Я знаю, что... Ну, я еще учусь, учусь и учусь, то есть mm -hmm. Но ну, я знаю, что ну, я со, со, по истечении там, времени буду делать еще лучше вот. То есть я осознаю, что я нахожусь на стадии того, что ну, я еще не все знаю, не все умею mm -hmm. ну, В стадии вот. развития, да? Да а, того, мы об этом заговорили, расскажи, какие планы у вас на будущее, может быть, твои личные или студии? Вот. Ну, мои личные планы, они как, ну, как как и всегда, уж пересекаются с планами студии. То есть развитие, развитие, улучшение качества работы нашей, возможно, привлечение каких-то новых мастеров, вот. Да, конечно, ну, ох... охота даже больше не какие-то фесты, ну, нет у меня погони вот за наградами, ну, mm -hmm. за грамотами. Это тоже такая вещь субъективная очень. Ну, тем более сейчас, когда культура татуировки очень сильная, ну, развивается mm -hmm. вышла на, ну, на достойный уровень поэтому тут одна и та же работа может где-то что-то взять а в другом месте вообще на нее внимание обратят то есть mm -hmm. это ну, от многих факторов зависит вот. охота просто погастролировать, гастролировать там по путешествовать возможно все студии там не знаю ну да это круто а вот то, что мы заговорили как раз о развитии, и что бы ты хотел посоветовать или пожелать начинающим татуировщикам, кто только собирается <coughs> или на первых парах там находится? Ну, начинающим татуировщикам, конечно, хочу посоветовать, чтобы ну, у них был человек, на которого они могли посмотреть, как он работает, как он делает, чтобы не идти по своим ошибкам, потому что, ну... По своим ошибкам можно, конечно, ходить, но это все дольше получится, дольше будет развитие и сложнее. Ну вот. Хочу посоветовать терпение, это самое, наверное, главное. Терпение, усидчивость, не торопиться, обращать внимание на все мелочи. В общем, работать и работать, то есть не сидеть. Когда работаешь, работа тебя находит и... Mm -hmm. Все в итоге получается. Не, не класть руки, как бы лень, не было, там устал, не устал. Ну, нужно делать, работать. Вот. Mm -hmm. а, ты бы хотел переехать из нашего города в какой-нибудь другой, то есть из Казани, там, например, в Москву переехать, работать. Потому что там город больше? Не, в Москву не хочу. А куда? В лос хочу. Ну, то есть куда-нибудь переехать хочется, да? Ну, нет, ну, Казань все равно не оставлять. Все равно это, ну, так. Пока здесь зима работает там. А, что там <laughs> да. я, я люблю тепло, люблю, когда снега нет, сухие дороги люблю. Mm -hmm. вот. а, кстати, о любви к другому. Чем ты еще занимаешься помимо тренировки? Ну, увлечение у меня. Самое главное мое увлечение, это двухколесная техника, то есть mm -hmm. мотоциклы, спортивные мотоциклы. То есть я люблю быструю езду. В общем, все, что связано с мотоспортом, это все мое, в общем. У тебя нет татуировки мотоцикла нигде? Нет, вот татуировки мотоцикла я еще пока не сделал, и, возможно, не сделал, потому что мотоциклы разные, и, то есть, кон конкретские предпочтения какому-то я не отдаю пока что. Угу. Ну, сделал бы, да, когда вот. Ну, что-нибудь сделал, но, то есть, это нужно мне начать жить этим, угу. больше, чем всем остальным, вот. Тогда, я считаю, будет целесообразно вот. а так как это просто хобби даже как сказать серьезно ну, сейчас ты считаешь что татуировка это вся твоя жизнь и это навсегда и будет всегда с тобой то есть ты... есть такие мысли что ты когда-нибудь закончишь делать сам то есть ты можешь уйдешь какой-то бизнес там татуировки тоже да но делать прекратишь ли ты в общем <связь> нет не прекращу <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> не знаю как сформировать вообще эту мысли. Ну, в общем, никогда не не всегда будешь делать трюки, да, и всегда будешь ну, отец это делать. Да, конечно, ну, мне нравится это дело. Это на самом деле, ну, это мне приносит удовольствие. Это, ну, это как хобби, хобби работа, ну, вот. Естественно, бывает устаешь, но когда уже день ото дня без выходных и так далее. Mm -hmm. вот. Да, кажется, что может это, ну, его нафиг. Uh -huh. вот, ну Ничего, потом отдох, отдохнул, погонял на моечке uh -huh. Ну, бывают вот, такие моменты, когда ты хочешь все бросить, да? ну, ну, конечно, это у каждого человека, мне кажется, бывает И в любой отрасли, и как бы он не любил Хотел вот тебя будут смотреть не только твои, возможно, будущие клиенты Не только другие мастера, но и твои клиенты, которые уже к тебе ходят Хотел бы ты что-нибудь им сказать? Нам привет передать только, ну, <laughs> всем привет Вот Кто соскучился, приходите такой в паби. Подрешим. Каким оборудованием ты работаешь? Ну, работаю в основном а, машинкой Шайн, uh -huh. Тандер. Ты контуришь и красишь? Ну, конт контурирую в основном ну, какие-то мелкие, тонкие очень вещи. Uh -huh. ну, вот. Но все-таки контур, нормаль, нормальный, ну, нормальный, плотный, жирный контур я предпочитаю делать индукции. Uh -huh. Старые, добрые индукции, все-таки, ну, никакой ротор, я считаю, ну, не будет лучше. Uh -huh. По крайней мере, для контура. Uh -huh. А картриджи um, какие используешь? Блок? Силовое оборудование. Critical. Uh -huh. вот, картриджи использую. Раньше использовал t и Cheyenne, но... t не знаю почему, как так сложилось, что перестал. Uh -huh. Из Cheyenne-ских картриджей нравится в основном. М1-магнумы для плотных заливов, uh -huh. вот. и, кон, и контур АРЛКИ, то есть, рамки вот. шаеновские не нравятся, поэтому вот сейчас для себя пробую какие-то, ну, новые варианты, в данный момент вот использую картриджи ЭЛИТ, uh -huh. которые татуэйдж поставляет нам с руке. вот, ну, картриджи, пока довольны, ну, пока uh -huh. все нравится, и заживление, как работают, и в плане работы тихие очень. Ну, то есть, ну, нормально. Пока вот менять не хочу. Какая у тебя вообще была первая машинка? Вспомнишь? Да, ну как всегда, уж самодельные. А, самодельные. Да они, конечно, так, так, тогда это у всех были самодельные. Причем, ну, сколько было вариантов, которые я повыкидывал, но одна была самая страшная с виду. Ну, Хорошая. Да, но дело, она хорошо. Вот. Ты а, не хранишь? Нет, нет, я ее по в свою армию с собой взял, а -а -а. Ну, вот, ну там год она у меня держалась, потом все-таки мне отнял замполит злой, вот, в общем, вот так вот. Ты всех татуировщиков знаешь в Казани? Ну, то есть заочно? Да нет, не всех, они чуть ли не каждый новый новые появляются. Ты, есть такой татуировщик или еще кто-то, кого ты не любишь в нашем городе? А. Ну тут тоже любовь, как сказать Можно не любишь как мастер, то есть там не нравится А может как человека, ну то есть нет Никого бы не хотел отметить, да? Никого, потому что я считаю, если кого-то какая-то неприязнь прям, что тебе так вот сидит она в тебе Ты хотя бы, ну не знаю, думаешь об этом, в голове держишь я вообще не вспоминаю, я нацелен на свои какие-то вещи, не, mm -hmm. не как-то рас, растрачивать. Я понял. А как ты относишься к мастерам, которые, например, делают только надписи там или только маленькие работы, которые вот однотипные, там, как будет одно и то же. Тебе это не нравится, если ты это видишь? Да или я не лезу к, к этим мастерам. Mm -hmm. Главное, чтобы они делали это хорошо. Mm -hmm. Пускай они там делают одни надписи и больше ничего не умеют. Если mm -hmm. они эти надписи делают хорошо, ну почему бы? Чего, зачем им мешать? Пускай, mm -hmm. пускай делают, ну, что каждый себя находит mm -hmm. в чем-то своем. Я понял. Если к тебе приходит человек, клиент, и говорит, вот я сделал татуировку, там у такого-то мастера она какая-то, ну, плохая, то есть, да, там, плохо mm -hmm. получилось, то ты как-то, как сказать. Ну думаешь об этом вообще, об этом мастере, то, что вот ну, зачем он так сделал и тому подобное, руки бы оторвать ему или нет? Ну, на заре своей карьеры, наверное. Mm -hmm. ну, то сейчас уже. Там, думал, да, но ну, это больше, mm -hmm. наверное, пафоса какого-то было. Вот. А сейчас, ну, максимум, что ну, спросишь, почему-то пошли туда, ну как попали, неужели не видели там mm -hmm. и так далее. А порой и не спрашиваешь ничего. Mm -hmm. вот. Единственное, ну, я всегда спрашиваю из человека от другого мастера. Ну, неплохого, так скажем, приходится mm -hmm. недоделанной работы. Я всегда спрашиваю, почему он там недоделал. Ну, mm -hmm. в чем дело? Потому что бывает, люди остаются должны какому-то мастеру. Mm -hmm. И, то есть, ну, так скажем, кидают mm -hmm. и перебегают к другим. Поэтому я тут с настороженностью всегда отношусь, mm -hmm. прежде чем браться. Вот. Тем более, ну, если человек пришел от известного мне мастера, за которого я, ну, уверен в его качестве. Mm -hmm. вот. вот в таких случаях, да, я... Отлично, я вас поговорю о чем uh -huh. И вот еще к вам приходят в студию ученики, то есть которые люди, которые хотят учиться вообще. То есть просто так с улицы зашли и спрашивают. А да, кто... приходят. Как ты считаешь, татуировка в нашем городе на каком уровне? Вот по сравнению, ну, взять если Россию, на какого у нее уровень? Средний, хороший, низкий, еще. Куда расти-то понятно, куда есть? Вот именно в нашем городе. Есть кого-то, может, хочешь ты отметить? Mm -hmm. ну... Отметьте, конечно, есть канал, угу. причем, ну, достаточно много. В Казани я просто считаю, ну, большой, ну очень много мастеров, большая концентрация, то есть, ну, и развивается культура тоже быстро, угу. Но, ну. И я вот еще такой вопрос задавал на всех интервью, по-моему. Сейчас такая тема в Казани, что татуировщики любят закидывать татуировок в черный список, не общаться, как-то вот на друг смотреть, там, не видеться и зляться там что-то на друг друга вот ты это поддерживаешь или лучше дружить всем ну не то чтобы дружить прям чтобы там в гости другу ходить а просто не иметь никаких злых друг другом отношений ну, злых отношений ну конечно поддерживаю чтобы ну, я поддерживаю просто не нужно друг друга вообще трогать и касаться mm -hmm. потому что ну как бы кто кому там не улыбался ну там друзья не друзья там все равно все понимают что это конкуренция Просто ну, да. конкуренция должна быть здоровой, не черной, не, не, не делать, в общем, не работать против людей методами, которыми не хочешь, чтобы сработали против тебя. Uh -huh. Вот Я считаю так, это, это все должно быть. Uh -huh. Uh -huh. Я понял. А вот ä, ты как руководитель студии и сам мастер здесь, у вас есть коллектив. Сложно как бы держать в узде коллектив и быть как бы и директором, и мастером, и дружить одновременно? Ну, честно, да. Сложно сочетать, вот. да? Это? Конечно, конечно, потому что люди все разные. Угу. То есть, к нам, каждому нужен свой подход, в общем, получается. Вот. Ну, плюс то, что ты еще сам попутно работаешь, то есть, та же усталость там, тоже раздражение. И, в общем, и тебе в то же время нужно еще думать о проблемах и как-то решать проблемы своих сотрудников. Естественно, сложно, но как-то боремся, выкручиваемся, бухаем раз в неделю. легче Да по полной программе, да. Приходите на вечеринку Да, да. Если какой-нибудь у тебя свой личный секрет своих работ, вот то, что ты ни с кем не поделишься, просто да или нет? Есть такое, вот какой-то вот твой твоя техника какая-то особая? Или ты работаешь как-то? Нет, есть, есть конечно. Нет, есть и к тому, что ну, особая, там техника uh -huh. какая-то, есть какие-то приемы. Но, если честно, ну, мне нравится, когда люди ко мне за помощью обращаются. Uh -huh. вот. ну, я, то есть, ты готов делиться я, там, то есть, да? И... Да. Ну, есть, и, и, ну секретами, там, конечно, я могу показать. но uh -huh. Хочешь, приходи, Мне даже приятно, когда человек сидит, смотрит. Но uh -huh. я чувствую, что, ну, что я нужен как-то для чего. Ну, да, да, вот. То есть, я никогда не гнал там от себя и даже те же ученики, кто приходит, mm. но ну, я всегда говорю, ну, сидите хоть весь день рядом и смотрите. Mm -hmm. Все. Вот. Что ты хочешь еще сказать? А, ну, Посыл. Что, ну, что хочу сказать. Надеюсь, мы всякие ерунды не наговорили. Вот. Mm. Надеюсь, видео вам всем понравится. Вот. Ребят, делать татуировки, делать их с умом. Не бойтесь. В общем, боль это чувство преодолимое. Вот. Угу. Как говорится, 20 минут дикой боли и все. Вот. Ладно, в общем, всем привет. Вот. Давайте, надеюсь, увидимся. Всем пока. Я был в студии татуировки перстоту. Со мной был Руслан Поляков. До новых встреч. Пока. Все. Спотел? Не, не спотел. Я себя очень напряженный чувствую.